она от немца Ленинград затворяем. А ну-ка, давай твой тварь. От осторожней. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А что же, гражданка Пахомова, сегодня не вышла? Не видала что-то. Мама, Макар Иванович, на завод поступила. На папе, на завод. А. Сегодня первый день пошла на работу. Значит, гражданку Пахомову из списка вон. Почему это вон? Потому что нет теперь квартире номер семь домохозяйки. Нет, нет, Макар Иванович, я теперь за мамой все буду делать. И за хлебом ходить, и буду дома, и вот здесь тоже. Ну тогда другое дело. Инструмент есть? Нет. Ну так беги, тащи скорее, приступай к делу. Хорошо. Это ты что делаешь, Катя? Пироги пеку? Разве пироги так пекают? А как же? Вот как. Вот смотри, подумайте, тоже мне. А я еще сделаю еще лучше. А это с чем уже будет с С Капустой? Я в капусту не люблю. Я люблю пирожки. Ты какой хочешь? Настоящие. Ну турок. Настоящие нельзя. А я хочу. Не хочу пирожки. Мало ли что, нет теперь пирожки. Где же есть? Гитлер съел. Все? Все. Ай-яй-яй. Какая обжора? А Иди на Друг Это я ее дразнила, им пихен не было. Господи, даже за это можно дразнить. Ай-яй-яй-яй-яй. А если ее папу, не дай Бог, убили? А? Макаримыч, нашу Машу. Ой, кажется, мама пришла. Мамочка! Ну, как ты тут без меня, а? Ой, мамочка, ты знаешь, тебя, Макар Иванович, хотел из дома хозяйку? Да что ты! Да! А я ему сказала, что теперь я за тебя все буду делать, а что ты на завод к папе поспелила. Да ну и что же он? А он сказал, ну, тогда другое дело. Бери инструмент и да приступай к работе. Мы теперь дзот будем строить. Вот и правильно, молодец. Здравствуй, Анна Васильевна. Здравствуй, Катенька. Ты куда собираешься? Домой. Ну, посиди, с нами чаю попьем. Правда, посиди. Спасибо, с удовольствием. Настенька, ты чай не скипятила? Ой, забыла. О, хозяйка. Да, я сама. Мы теперь с Настенькой так хорошо играем. Совсем совсем не ссоримся. Ну тут и умница. Здрасте? Надо письма не было? Нет, не было, мамочка. Это что же? Опять? Убавили, Настенька. Мамочка, а Катя? Не беспокойся, будет и Катя. Это не в нашем районе. Катенька, кушай. Спасибо. Теперь мне не надо уговаривать кушать. Я бы с удовольствием теперь даже рыбий жир выпила и ни капельки не помочь мне бы. Мой папина кружка. Мамочка, я буду пить из папиной кружки. Хорошо? Хорошо. мамочка знаешь почему нам письма нет некуда ему все война ты да война не записем другие же пишут вы что ты мамочка все не знаешь как у нас было идет этот тоник к нашему дому а женщина наш как увидели ее побросали лопаты бегут Ну и что же? Только у Аманасии было письмо, я его видела. Только оно не с войны было, с маркой. А с войны никому не было. И Синичкиным не было. И Синичкиным не было. Я пойду домой. Посиди еще, Катя. Не хочу я. Вот все, все расскажу. Катя! Девочки, идите чай пить. Продолжение следует... Всех нас минуту, мы обращаемся к вам. Артиллерийские снаряды ложатся на улицах Ленинграда. Враг обрушивается на дома, на госпитали. Не было, нет и не будет у женщин врага более страшного, нежели фашизм. Там, где прошла нога фашистских бандитов, там слезы и горе, надругательство и пытки. Ленинградская женщина Гони прочь от себя слезы, ими не залить в пламени пожаров, что ими не воскресить убитых. Помните об этом, защищайте ваших детей, жизнь которых находится под угрозой. Не щадя силы жизни, обороняйте родной город. Ключи города, наша судьба в наших руках. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Никакие решения не сломят нашей воли. Не отдадим свой город врагу. Скорее не вапа течет вспять, нежели Ленинград будет фашист. Мамочка, что? Утро уже. Я нашла капли датского короля. Они сладкие. Выпи немножко. Не надо, Настенька. Как так не надо? Обязательно нужно выпить. Вот увидишь, сразу легче станет. Не пить хочется. Вот прими капли, а потом чай поставим. I Смотрите, как какая Это его ранили, Настенька. Бедненький клён мой. Сегодня ночью упал снаряд, вот осколками его и зацепило. Не его нельзя вылечить? Тяжелое ранение. Пропадет, значит? Зачем пропадать? Спилим, порубим на дрова, раздадим жильцам. Ой, жалко как. А вы его когда пилить будете? Вот людей надо собрать, а людей нет. Где же они? Ослабили, Настенька. У кого ноги не ходят, кто совсем стал плохо. Ну что с вами, Макарванчик? А я думала, только моя мама больна. Нет, Настенька, весь дом стал не тот. Все в не тот. Я-то еще ничего держусь. Ну, а ты как живешь. Живу. Молодец. Так и надо. Приехали. А вам куда, далеко? Мой дом. А ваше разбомбили, вы теперь у нас живете? Нет, это я бабушке Степаниде воду несу. А что, может, тебе что-нибудь надо? Ты скажи. Не, не надо. Смотри, а то в случае чего приходи, поможем. А куда приходить? В райком комсомола, знаешь? Знаю, угловой дом рядом совсем. Вот-вот, правильно. Ну, до свидания, Настя. До свидания. Придешь спроси Ватрушкину. Не забудешь? Хорошо, приду. Ватрушкина. Какая фамилия вкусная. Никто тебя просил отдавать Насте санки. Ты что, не можешь ответить когда я спрашиваю? Ну? Я не отдавала, она их сама взяла. Ты же ведь знаешь, что мне надо ехать на концерт. Да, Саня, обещаю. Вот вам ваши санки, Ольга Петровна. Большое спасибо. Ты почему взяла без кровати санки? Как без кровати? Мне Кате дала. Как тебе не стыдно? А чего мне стыдиться? Ты говоришь неправду. правду. Я всегда правду говорю. Всегда? Она была. Она была. Вот. Ты так говорила? Говорила. Зачем? Не могу. Выйди с толостым. Ты чего я все целую целуешь? Вот папа приедет, все-все расскажу. Играйте, девочки, не ссорьтесь. Ну, идите. Да. Это ты встала? Нет, это Тоня была. Тоня. Ты о ней в случае чего помни. Добрая она девушка. Девушки только вернулись, они двое суток не спали. Ниночка, в госпиталь попала фугаска. Давай адрес. Здрасте. Как только вышла Здрасьте. она из Болгиной, так ее тут же снарядом. Мальчик-то теперь один остался. Отец на фронте. Где живет? Чайковского, 34, квартира 5. Васильев Миша. Пойдешь с этой женщиной и все устроишь. Пойдемте. Спасибо. Здравствуй, девочка. Мне что нужно? Мне надо девушку тут одну. Девушек у нас много. Ты фамилию скажи. Фамилию? Забыла. Блинова, что ли? Нет, не Блинова. Сметанкина? Нет. Кошкина. Тоже нашел вкусную фамилию. Ой, Батрушкина. Вы говорила. мы сейчас я позовем. Девушки, позовите там Тони из бытового. Батрушкина? Нашла вкусную фамилию. Нашла. Ну на, держи. Спасибо. Батрушкина, пора, собирайся. Сейчас, сейчас. Я к вам зайду сегодня. Заходите. Мама все о вас вспоминает. Обязательно зайду. А вы знаете, тетя Тоня, бабушка Степаниду совсем расхворалась. Не встает даже. А макар вам, ну прям от ветра валится. Я у них тоже буду. Часов 6 я зайду к вам, а потом к ним зайду. А сейчас сколько? Около четырех. Ой, мне еще за хлебом? Есть. Что? Карточки. Мне еще за хлебом очередь занята. Я пошла за свидание. Погоди, погоди. Давай мне карточки, я выкуплю хлеб. А ты беги к маме. Только вы как получите сейчас же несите. Ну, конечно. Вот. Это рабочая мама? Это моя детская. А вы не потеряете? Ну что ж, Боже мой, откуда это? Как ты донесла такую охапку? Это знаешь, откуда дрова? Клён спилили. Иду это я, а Макар видел увидел меня, кричит, эй, гражданка Пахома, уйдите, дрова получать". Вот я и получила. Совсем сырые. Бедненький клн. Ну что ж делать, высушим, топить будем. А что с хлебом? Таня принести, обещала. Она придет? Обязательно придет. А тебе уже совсем хорошо стало. Правда, мамочек принести? бы только до весны дожить, а там и страшно. Почему? Рот разведем такой, картошки посадим, луку, огурцов, морковки. Ой, скорее бы весна. Мамочка, а? а весной война кончится? Весной? Все может быть. И тогда папа придет? Конечно, придет. Ой, скорее бы весна пришла. Что с тобой? Мамочка. Осторожней, осторожней. Сейчас все пройдет. Ты что, мамочка, я тебе сейчас сказочку расскажу. Интересная, интересно. Ну так вот, в некотором царстве, в некотором государстве жила была девочка, и были у нее Тоже. Она на фронт хочет. На фронт? Ага. Театр едет, да, она хочет. А Катя? А с кем же Катя останется? А вот я сама еще не знаю. Придется, наверное, где-то думать. за другой, одно за другой, рукой, рукой, хлябом, хлебом. Ну что это, я все сама сама кушайте, тетя Тони, пожалуйста. Берите, берите. Ешь, ешь, Настенька, мы с тобой еще поберу. Я ее разбужу, хорошо? Буди. Раз такое дело, буди. Твою куклу. Ты глупенькая. Ну, насколько хочешь кукол. Ну? Ну. Ты у нас отдыхать будешь, поправляться, играть. А ведь вы с тобой, оказывается, тезки. Меня тоже зовут Настенька. Настасья Ивановна, ну ты мне можешь звать тетя Настя. Хочешь? О, какой он грязный! Ой. Сейчас мы с тобой выгубимся, я тебе новое платьице дам. Какой ты хочешь? Розовый или голубой? А может быть ты хочешь халатик? У нас и халатики есть. Теплый, мягкий. Чего плачешь? Что с тобой? А ты знаешь, Настенька, я здесь вот нет, как не могу Почему? Что я ему подсказку? Он мне всегда все-таки все рассказывал. А хочешь, я тебе расскажу? А ты знаешь? Знаю. Ой, расскажи, Настенька, пожалуйста. Была девочка. Она зимой жила. Было холодно-холодно. А девочка всю весну ждала. Думала, когда же эта весна придет. Она что, одна жила? Она с мамой жила. А папа ее на войну пошел. Вот девочка и мама ее тоже всю весну ждали, чтобы солнышко выглянуло и тепло стало. Они думали, как тепло станет, так и война кончится. И папа их придет домой. И вот в один прекрасный день и наступила весна. здесь, ты коза и коза! А я думала, что вы уехали! Разве можно уехать из нашего города? Здесь я родился, здесь помру. Это мой дом! И мой, верно? И мой! Нас. А как же? Вы его, а он ваш! Наш ленинградский! Вот эта улица, вот этот дом! Вот эти барышни, что я влюблен! <решит> <решит> детеныш. а он вырастет. Вырастет? Конечно, вырастет. Еще больше и лучше прежнего. Первое. Нету. Нету есть. Нету. А я тебе говорю, что есть. Вот, пожалуйста. <связывается> <связывается> Настенька, вот смотри. <связывается> Частица. 10. адрес Кончилась уже война? Нет, доченька, я в гости к тебе приехал. В гости? А? Тебя все ждали, ждали, у тебя все не Мамочка, мама наша умерла. Папочка не плачь. Видишь, я не плачу. И ты ей. Что делать? Грибки, грибки. Хочешь чаю? Что это я лежу? Лежу. Где я? В госпитале. В госпитале. Так ведь госпиталь для тех, кто на войне ранен. Ты тоже на войне ранен, друзья. Я забыл. Вот. Узнаешь? Надрёшка. Катя я попросила тебе передать. Она тоже поправляется. Мы так бежали, так бежали. Бежали, бежали, не успели, они наш дом свалили. они нам ответят. За все. И за маму? И за маму.